Мне кажется, универсалы просто стандарт есть европейский на этот момент был. Они обе примерно одного года. Да нет, они, я, я тебе говорю, это просто одно и то же самое шасси. Так, погоди, я возьму рулетку. Да. Другое было, что она 3 метра всего. Ну, по, по длине-то мы видим. Два раза меряем, Давай. Примерно на скидку вот так. Палец приложи, найди там где 3 метра цифра, переверни рулетку вот, 3 метра. Поехали, нажми кнопку, засунь рулетку Помогашника, да, конечно. Ну, еще получается 160, 163, 460, да? Нет. Да. Чуть-чуть надо обязательно добавить. Поехали. Давай. Давай. Тяни туда. Это даже получается длиннее. О! <свист> <свист> Ты чувствуешь, какой у тебя короткий? Странно. <свист> а у меня еще тут торчит фарком. Как ни вс? А ну ну давай-ка подъедь или я к тебе вот просто в притык. Потому что что-то я не вижу. Не, не надо лишь в притык приезжать, мне страшно. Я имею в виду, сейчас я подъеду. Ну надо паспортные данные в этом посмотреть. Да, посмотрите посмотреть сюда. Давай. Ну что сказать? Парень с короткой Вольво против длинного поддамандел. И у меня радиус меньше, потому что у меня машина длиннее. Ты понял? Ты Нет, у радиус такой же, как и у меня. Так что не надо. Пей. Оправдывается, оправдывается. Понятно, когда у тебя короче, что ты придумаешь, что оправдать.